ее энергетическую структуру то есть на астральный мир и после этого это делается астралом на астрал конечно что они будут просматривать просматривая андрея дуйко вы будете просматривать зло почему да я вообще не советую это делать когда люди просматривают просто меня они будут получать по попе и будут в их жизни жутчайшие неприятности почему я об этом все время говорю я даже говорю о своем духовном имени, я говорю, у меня есть имя Улар Гесер, вы его просматриваете? там хотя бы астрально-ментальный образ будет. А уже какое у меня там по-настоящему духовное имя, ну я это вообще в тайне держу, почему? Этого даже теща и мама не знает почему это даст возможность воздействовать на меня если человек знает духовное имя другого человека то он может на него повоздействовать и повоздействовать как как виде ключа то есть это даст ему доступ к его душе к его разуму к его телу еще к там к чему-то именно поэтому